Хей, народ, с вами Гейм Персона. В этом видео я расскажу о главных изменениях последнего патча. А прежде чем мы начнем, я попрошу вас сделать две простые вещи. Поставить лайк под этим видео, подписаться на канал. Вам не сложно, а мне очень поможет в продвижении канала. Погнали! Правки баланса некоторых агентов. Смок Вайпер теперь прожигает стены. То есть это изменение открывает новые возможности пуша или деф. Также ее лужа получала новый эффект ослабления, который повышает получаемый целью урон. Ульта уходит на КД, если она убивает Феникса под ультой. У Рейны теперь будут появляться сферы, если она убивает Феникса под ультой. Камера Сайфера больше не блокирует обезвреживание Спайка, больше нельзя поставить клетку на растяжку. Больше нельзя открыть портал на бинде с помощью камеры Сайфера. Смоки сделали не такими густыми, теперь в них точно не потеряешься. В этом патче наконец появится ранкет. Улучшили внешний вид иконок рангов, а также изменено название высшего ранга на Радиант. Изменение интерфейса. Во всех разделах появилась кнопка «Назад», перебрасывающая обратно в меню. Настройки теперь находятся в правом верхнем углу. Добавлена отдельная вкладка боевого пропуска. Добавлена отдельная вкладка агентов. Изменение ландшафта некоторых участков на всех картах. Heaven. В Даблдоре добавили одну бочку. Теперь при заходе вам нужно чекать на одну позицию меньше. Наверное. На ланге C появилась куча ящиков. Особо ничего не меняет. На верхней части шарта изменили один ящик, теперь крыс станет меньше. В нижней части шарта расширили общую область и добавили ящик. На перетяжке с B на C добавили ящик за дверным проемом. Особо ничего не меняет. При заходе на B со стороны A добавили ящик. Без комментариев. Эссент. Перед входом на базу защиты добавили бочки, на которые можно залезть. Теперь можно пикать с более неожиданных позиций. Появились ящики на проходе на А, теперь на эту стену может залезть любой смертный. Немного изменили область нычки. Или нет? Сплит. Немного расширили область возле базы защиты. Бинт. Расширили область бани, теперь проверять углы стало безопаснее. Выгнули стену возле телепорта на Б. Не знаю зачем. Общие изменения. Теперь можно сдаться. Чтобы это сделать, нужно написать в чат слэш FF, проголосовать за или против F5 и F6 соответственно. Начать голосование можно дважды за матч, по одному разу за каждую сторону. До восьмого раунда сдаваться нельзя. Можно отключить чат вражеской команды, наконец-то. Теперь замедление от попадания не такое жесткое, снизили на 2 единицы. Улучшена производительность на слабом, среднем и мощном железе. Наверное. Такие вот главные фиксы этого патча. Всем спасибо за просмотр, до новых видео.